Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видно. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает обзор и первый взгляд на уже не новую игрушечку. Перед вами, друзья, Сабнатика или Сабнафтика, или же Субнатика, как ее многие называют. Сегодня, ребятки, я покажу, расскажу, что же это такое, да, вкратце немножечко поведаю вам о самых азах, да, и а, кое-что может быть интересненькое сегодня я вам тоже продемонстрирую об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому, зрители ставь авансиком лайкосик под данный видосик, а я тебе конечно же, не разочарую и буду в процессе радовать годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким как Сабнатика и не только. Ну а мы, друзья, начинаем совершенно новую игру, а ты, зритель, сделаешь для себя а, выводы. Стоит ли тебе вернуться и повыживать еще разочек в этой выживалочке. Выживалочка достаточно годная, да, я ее немножечко не до конца один раз прошел. Итак, давайте посмотрим, ребятки, с Нуля, весь сюжетик целиком постараемся прощупать. Тревога. Есть вероятность повреждения фюзеляжа. Всему экипажу немедленно покинуть корабль. Покидаем, ребятки, корабль. У нас тут ЧП, настолько да, что подбили. Три ой ой ой ой, -ой, -ой. Что происходит? там? Мы только что катапультировались да от нашего главного корабля. Вот он там вот у нас в иллюминаторе остается. И бомбанул, друзья, да. Вы только что сами видели. Бомбануло жестко, а. Лишь бы меня сейчас не зацепило. Ой-ой-ой, что происходит? Куда огнетушитель? Петушитель полетел. Стоял. Что творится в моей капсуле? Вы посмотрите. Все летает, все кружится. Невесомость просто. Лишь бы по голове не ударила. Так оно и произошло, друзья. Получил удар я по башке какой-то металлической пластиной. В итоге после некоторых времени очухался. Я уже, как говорится, без ног, без рук. Или нет? Все, ребятки, нормально. Ноги, руки есть. Значит, пора действовать, черт возьми. Наш персонаж выдвигается срочно на тушение пожара. Вы посмотрите, как полыхает. Так, надо срочно, ребят, справиться с огнем. А, берем огнетушитель, петушитель и начинаем потихонечку тушить а, пожар. тушим все целиком и полностью, чтобы не осталось ни единого пункта возгорания. Есть такое дело. Так, давай проверим наш КПК. Что-то у нас может быть там важного. Загрузочка в аварийном а, режиме. Да, друзья, играю я в самую последнюю сборочку, если кому-то нужно будет, да, если кто-то захотел вдруг поиграть с русским переводиком, да я знаю, голову. знаю, Это то смело переходите, ребятки, по ссылочке, исходов. ниже под видео есть Данная ссылочка. КВК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи. Так, ну что ж, мы, значит, загрузили свой КПК, который был загружен только лишь с одной целью, чтобы сохранить нам жизнь. Давайте посмотрим, что в нем имеется. Собственно говоря, это наш с вами терминал, через который мы будем отслеживать наш с вами инвентарь, что в нем лежит. Вот огнетушитель мы взяли, он уже здесь. Дальше мы можем здесь также наблюдать за всеми чертежами, которые у нас будут открываться. Те, что уже открыты, у нас подсвечены вот таким вот синеньким фоном, а те, что еще закрыты, и тех, которых вообще мы здесь не видим, они со временем будут добавляться. Вот этот, например, мы рецепт пока не можем открыть до поры до времени, пока не выполнятся некоторые условия. Ну и так далее. Я думаю, уже достаточно подробно это все объяснил. В этом пунктике мы можем настраивать наш с вами... Наши с вами маркеры на карте Да, можем включить видимость, можем отключить Можем изменить их цвет Но это в процессе, ребятки, я продемонстрирую Но пока что пускай все остается по умолчанию Сюда мы можем делать фотографии Просто жмякая на F11, все легко и просто Здесь мы получаем, значит, дополнительную информацию Которую нам говорит наш диктор Да, вот эта женщина с сексуальным таким голосом Которая постоянно будет нас Вести за ручку в этой игрушке. Но это даже к лучшему Ведь мы вообще, ребят, оказываемся на совершенно незнакомой планете И мы просто-напросто не знаем что здесь делать и как быть, поэтому эта женщина нам поможет, конечно же, в начальном нашем выживании, особенно если вы играете в первый а, раз. Ну и здесь у нас кодекс, а, в котором мы можем отслеживать совершенно всю информацию дополнительную, которая будет поступать в наши а, уши и не только чертежики, да, можем про каждый почитать, что, что делает, да, и ознакомиться. Очень полезно для новичков, да, если вы только-только играете, напоминаю, да, в сабнатику, то я, конечно же, рекомендую вам вот ознакомиться с этой вкладочкой, почитать как следует, что для чего а, нужно, и тогда будет более ясно и понятно. Но мы, ребятки, сегодня про про прощупаем, попробуем начальный геймплейчик, да, давайте уже выдвигаемся. Что с нашей капсулой? Мы вроде бы живы здоровы, здоровье, рук руки, ноги, голова на месте, а это уже хорошо, значит, есть перспективы. Что у нас здесь интересного? Поврежденные вспомогательные системы. Нужно использовать а, ремонт, чтобы все это дело починить. Ладненько, это я понял, принял. Задача номер один есть. Так, что это тут за ящик у нас такой интересный? Ага, вот сюда можно складировать все лишнее. Отсюда можно также взять питательный батончик. М -м -м, вкуснотища. Ну-ка, давай-ка мы его попробуем. Еда плюс 75. них нихрена себе, полегче. Сразу же полностью у нас шкала восстановилась. Аж 118 прибавилось. Замечательно, ребят, покушали. Также можно взять немножечко водички. Но водичка у нас, видите, на нормальном пока что уровне Так, здесь у нас что такое? Изготовитель аптечек Это мне определенно пригодится Да-да-да, так, как бы сказал чувак из постола О, это мне определенно пригодится, друзья Да, аптечку берем, также юзаем и восстанавливаем свое, свое здоровье Но самое главное, ребятки, ресурс здесь, конечно же, не еда, вода и здоровье а, конечно же, воздух Так, изготовитель В этом изготовителе мы можем делать все возможные предметы Которые только будем изучать И дальше, ребятки Что нам дальше? Выходим из капсулы, посмотрим, куда же нас, нас занесло-то, а? Куда же мы приземлились вообще? Где? ой ой ой ой, ой, ой. Вы посмотрите на это чудо-зрелище это наш с вами корабль, кстати, он называется Аврора, если ты еще не в курсе. Потерпел крушение, да, был наглым образом сбит инопланетной расой, которая обитает на этой планете. Да-да-да. Да, на Диктор нам тут сообщает. Причина неизвестная. неизвестная причина, Выжившие, да. Не Выживших якобы нет. Якобы я тут один выживший. Да что-то мне не верится как-то. Корабль же не совсем разнесло на куски, да. Вы посмотрите, он достаточно целый. Мне кажется, многие могли катапультироваться. Ну ладно, ребятки, болтать слишком много не будем. Пойдемте уже посмотрим, в чем заключается суть игры. Суть игры, ребятки, заключается в том, что вы ныряете в воду и начинаете исследовать окружающие вас локации. В данном случае мы попали на достаточно интересный такой, на достаточно интересную местность под названием Морской риф. Здесь мы можем найти вот такие вот компоненты, да, разбивая вот эти вот, значит, сгустки или как их можно еще назвать, не знаю, камушки. Ищите, ребятки, вот такие штуковины в больших количествах, ну и потихонечку двигайтесь вперед. Так, что такое, почему этот камень закрыл проход? Я бы, наверное, вот туда вот сплавал. Я чувствую, там, смотрите, скры скрытая угроза. Скрытая угроза там бомбанула, да, и это очень хорошо, что она меня не задела, иначе мне бы пришлось а, не сладко. Смотрите, ребятки, как у нас а, действует здесь система. Есть а, запас кислорода, за которым нужно постоянно следить. Но я, ребятки, специально... Ой, это кто такой? Открыт новый организм. Инопланетные формы жизни могут обладать полезными свойствами. Использование этих ресурсов... Проверенная тактика выживания. Еще один новый организм. Отличненько. Все, ребят, геймплей уже, как говорится, идет, и мы потихонечку начинаем а, исследовать. Что нам нужно? Для начального выживания необходимо просто хватать все, что попадет вам а, под друге. Рекомен, рекомендую взять несколько вот таких вот грибов. Да, естественно, мы будем периодически подниматься на поверхность а, для того, чтобы восполнить этот самый кислород. И будем снова погружаться в морские глубины, исследовать э, там. Да, нам сейчас нужно, ребят, искать что-нибудь необычное. А необычным у нас будут выступать, э, естественно, сначала вот эти вот грибочки где и где. Сера. Сера. Функционирования, Я института. знаю, да, да, да. Это дело мне знакомо. И пойдемте-ка поищем. Там чувачок один бомбанул, но я не могу найти, потому что здесь очень сильно темно. Вот в этой пещере не помешал бы мне фонарик, которого у меня пока что нет. Но, блин, давай не будем заплывать слишком глубоко, слишком далеко. Иначе у меня закончится кислород. Благо здесь, друзья, не слишком глубоко. И наш персонаж умеет задерживать дыхание даже на хотя бы на те же 45 а, секунд. Так, ладно. Давайте дальше исследовать, ребят, наша основная цель, конечно же, исследование, не будем слишком далеко отдаляться от нашей капсулы, да просто-напросто, о, вот это кто такой глазатенький, а ну иди сюда, маленький пескун, новый организм, кстати, ребят, вот эти организмы надо подбирать для того, чтобы еще один, еще один пескунчик был, иди ко мне, иди ко мне, мой сладенький, иди ко мне, куда маленький уплыла? не понял я что-то, пытаются они всегда от нас убежать, так, еще один новый организм. Отличненько. Эти, эти типы, ребятки, эти рыбки мне определенно пригодятся, потому что надо будет что-то кушать. Конкретно с этих рыбок нам будет даваться пища. Да-да-да, пища, ребят, тоже неотъемлемый компонент выживания. Если она у вас закончится, да, то тоже будете страдать. Поэтому все держим на хорошем уровне. Так, что у нас здесь в гигантских морских трубах, вот этих коралловых? Ничего такого полезного я не не нашел. Ну что ж, давайте еще куда-нибудь сплаваем. Давайте дальше исследовать морские глубины. Куда можно сплавать? Вот, кстати, следующим пунктом будет, будет исследование вот тех вот водорослей, а, которым тоже непременно надо будет сплавать. Давай здесь мы, мы с тобой немножечко еще здесь прошвырнемся, прошвырнемся. Вот сюда вот мне надо заплыть. Вот сюда надо в эту дырдочку заплыть. Ага. Вот, кстати, откуда вылетел этот мелкий паразит. Вот сюда нам надо. Вот она, та самая сера. Отличненько. Уже лучше выживание пошло. Это кто такой? Тут, короче, ребят, полно всяких разных рыб. Их можно исследовать, но... Да-да-да, дырохвост. Для этого нужно специальный инструмент. Так, здесь у нас что такое? О, вот этих, ребят, штучек надо бояться. Бояться этих штучек надо. Он за мной плывет. Вы посмотрите, бомбануло какая. Так, надо выплыть. Давай-ка выплынем с тобой, да, и запасемся немножко кислородом. Потом нырнем обратно. Мне все-таки хочется... О, это уже тут наша капсула. Мы прям-таки над месторождением... Вот этого всего дела находимся. Давай-ка еще раз ныряем, пока у нас светло. Мне хочется побольше добыть каких-нибудь компонентов. Я надеюсь здесь их найти, в этой пещерке. Пока что никого не вижу, только этих взрывоопасных типов странных, стрёмных. Так, вы мне дадите что-нибудь еще, помимо этих самых взрывающихся штуковин-то, нет? Мне бы что-нибудь еще под немножечко. Так, ну кварц, кварц тоже пригодится. Он определенно будет нужен для некоторого крафта. Так, да что ж ты будешь делать, -то? хорош! Вы реально задрали меня, чуваки. Иди отсюда, смотри, как бомбанул знатно, а. Я просто в шоке. Говорили мне, уворачивайся от этих типов. Так я вроде пробовал, уворачивался, а толку-то? Все равно бомбанул, так бомбанул. Ладненько. Где-то здесь были... Я сюда вообще полез за вот этими вот штуковинами. Есть такое Медь, дело. О, хорошо. Медь нашел, это уже Вероятно хорошо. Это выживания. очень, так, ребятки, просто хорошо. Даже мне диктор мой говорит, что выживание у меня увеличился. Шансы выживания, друзья, растут. Где бы еще такие штукенцами найти? Но реально в потемках ни хрена не видно. Что это за отложения здесь странные? Ничего серьезного. Так, здесь у нас что такое интересного? Кислород заканчивается, какая-то труба, Кислород. так, я понял, выплываем, друзья, нужно срочно выплывать, не забывайте следить за уровнем кислорода, иначе просто-напросто вы рискуете. Ладно, поплыли в свою капсулу, сейчас посмотрим, что можно сделать из того, что мы нашли, по крайней мере кусок меди у меня уже есть, а это очень-очень хорошо, вот она наша капсулка, из нее можно выбираться как снизу, так и а, сверху. И давай попробуем, мы уже пожарим сейчас рыбку, подходим к нашему, значит, сборщику, вот к этому, и начинаем взаимодействовать. Все легко и просто, друзья, подходите, взаимодействуете. Делаем фильтрованную воду из вот этих вот пузыреобразных рыбок, которых мы находим из синеньких, да-да-да, не забывайте их собирать попутно. Также мы давай с тобой сделаем сейчас что-нибудь покушать. Да, попить мы сделали. Теперь нужно сделать поесть. Конечно же, пескунов в первую очередь жарим. Пескуны у нас являются самым таким Процессы классным источником пищи. извлекает из небольших организмов скелет, телесные жидкости и внутренние органы, чтобы мясо было пригодно в пищу для человека. Я понял тебя. Да, у нас тут диктор нам все озвучивает. Это очень-очень Хорошо. Соленую рыбку, как мы видим, можно делать. Обычную рыбку можно делать. Давайте дырохвостик еще приготовим тоже, да, он нам пригодится. Определенным образом. Фу, я тут тоже Короче, всю рыбу, ребят, не стесняйтесь, готовьте. Ну или, можно... ну или можно Изей ее отпускать. Да что я что даже не... таким образом люди выживали тысячелетия, Я вы же даже... даже не начал еще пользоваться этой рыбой, а ты мне уже такие страшные вещи рассказываешь. Сейчас, как говорится, попробуем, поймем, заходит она нам или же нет. Так, отлично, давай сначала поедим с тобой, хотя у меня пища-то на максимум, мне вот попить бы не помешало, да, давай восстановим водный балансик, так, где моя аптечка, что-то меня очень сильно потрепало, не стесняйся, зритель, бери почаще аптечки, они вот здесь вот восстанавливаются. Блин, хотя я уже одну использовал. Ну, ждем, когда у нас восстановится аптечечка. Да, вот в этих вот пунктах. Ох, почему? Такое? С что такое? Что-что-что двигателя Авроры, во время крушения. Что это значит? Что ты мне хочешь сказать, девочка? Бомбанет, наверное, сильно, жестко, да, друзья. Скоро это посудина у нас бомбанет не по-детски. И мне, конечно же, хотелось бы посмотреть на это зрелище Ну что ж, буду жив, так обязательно продемонстрирую, как оно будет на самом деле Так, ладно, идем дальше Давай с тобой еще немножечко покрафтим сейчас, да Потому что крафт неотъемлемая часть выживания нашего с тобой И если мы не будем что-то крафтить, то мы загнемся в ближайшем времени Батарейка, друзья, есть возможность крафтить батареечку Каких ресурсов я не нашел, скажи мне, пожалуйста А я тебе отвечу Я вообще не нашел титана Так, ячейку. мы замутили, отличненько. Отлично я не нашел ни одной единицы титана, и это очень прискорбно, потому что, ну, ладно, а нет, у меня есть титан, хорошо. Так, даже лучше, я могу сделать сканер. Наконец-то. Можно использовать для синтеза чертежей из найденных технологий и для записи инопланетных биологических данных. Наконец-то первая нормальная технологически крутая полезная э, штуковина. Непременно будем ее. И использовать. Ну и давай стекло сразу сделаем с тобой. Да, все, что есть у тебя в инвентаре, старайся переработать во что-нибудь полезное. Блин, надо было кварца немножко оставить, потому что некоторые рецепты требуют просто кварца для изготовления, а не просто а, готового а, стекла. Так что то у нас дальше? Сигнальные ракеты можно делать из серы. Но серу я оставлю, потому что мне нужно сделать вот этот вот а, ремонтный инструмент в ближайшем времени. И, наверное, мы сейчас этим и займемся с тобой, как только наступит утро. А тем временем у нас уже Рассвет, а выхода нет. Ключ поверни и полетели. Прямо, ребятки, в воду полетели мы исследовать морские глубины. Следующий компонент, который нам пригодится, находится вот в тех вот а, зарослях водорослей, куда мы сейчас с тобой и направимся. Как только мы получаем вот этот самый сканер, да, вот так он выглядит, ай да красава какая, да, мы можем исследовать все, что попад, попадется на нашем а, пути. Вот эти вот обломочки, кстати говоря, можно тоже исследовать на всякий случай, да, чтобы наш персонаж знал, с чем он имеет дело. Геологические данные разбросанные осколки. Можно нажать тап для просмотра. Все, что мы исследуем, ребятки, записывается не вот знаю. сюда вот в журнальчик. И здесь можно детально про все почитать. Блин, да что же такое-то, ребятки, проблемы с кислородом? Пора бы уже сделать нормальный какой-нибудь баллончик. Я сейчас только что чуть не откинул а, копыта. Ну давай с тобой быстренько сейчас сплаваем вот сюда вот. Да, мне нужно срочно исследовать вот эти водоросли. А, там есть такие желтые штукенцы, но они охраняются хищниками. Вот Видите, там у нас чудовище плавает внизу Это называемый сталкер Когда таковой Он умеет очень больно кусаться Поэтому слишком близко не подходим Ой, да тут их несколько сразу Слишком близко мы не подходим Давай изучаем с тобой сразу же все, что мы видим да, и стараемся, конечно же, подплыть наверх Сталкеры стараются держаться внизу, поэтому если ты будешь подплывать к водорослям сверху Они тебя просто-напросто не должны заметить Они пока что увлечены очень сильно поиском вот этого металлолома, который они там теребят а, Не подходи слишком близко и они тебя не тронут Самое главное, что нам сейчас надо с тобой унести отсюда, это вот эти вот водоросли Да, друзья, это следующая ветвь эволюции нашей Отличненько Бери, на этой бери как жизнь можно больше. Я понял, биомах. понял, да. Дальнейшее конечно же, это мы все дело со временем изучим. Все, ребят, набрали водорослей и идуйте на свою базу обратно. Попутно не забывайте, на, на, если вы наткнетесь вот на такие вот обломки, лучше обшарьте вокруг и знайте, что здесь есть интересные ништячки, которые тоже нужно исследовать. Вот, например, грави ловушечка. Или же фрагмент сборщика транспорта. Нифига себе, как нам повезло. Кстати, компоненты при каждом э, разном начинании игры, до да, с нуля, у нас разбросаны всегда по-разному в этих боксах. Поэтому, если ты начнешь как-то играть в эту игру еще раз, и уверен, будешь на 100%, что тех же самых компонентов, в тех же самых местах, где ты это находил раньше, ты точно не найдешь. Вот такой здесь своеобразный рандомчик. Но у нас опять заканчивается кислород. Подплываем наверх, подхватываем его немножечко. И плывем дальше. О, еще одна грави ловушечка, Похоже, чертеж ее сейчас мы и откроем. Отличненько, друзья. Грави-ловушка очень хорошая штука. С помощью нее можно будет просто-напросто примагничивать ты толпы новых рыб. Так, в этой пещерке что у нас такое находится? О, вот это как раз то, что мне и нужно. Медь, друзья, офигеть! Очуметь! А это медь! Ой-ой-ой, еще здесь этот хрен собачий! Иди отсюда, хрен собачий! Иди отсюда! Бомбанул, но не так сильно. Поплыли мы быстренько сейчас в свою капсулу, переработаем немножечко ресурсов и вернемся, пожалуй, в эти мы пещерки. Будем исследовать дальше, искать что-то полезное. Так, пришло время переработать то, что мы нашли. Надеюсь, нам хватит сейчас ресурсов Я что хотел? Я хотел, ребят, сделать силиконовую резину Она как раз таки делается вот из этих гроздей Из этих гроздей семян водорослей Давай-ка сделаем одну штучку а, Переплавим немножко титанчика И у нас, можно сказать, есть все компоненты для того, чтобы сделать и инструмент Гравиловушка подождет А вот инструмент ремонтный нам нужно будет в первую очередь Делаем, ребятки, следующий инструмент ремонтный Нам позволит отремонтировать нашу капсулу да, есть такое дело, ремонтный инструмент у нас в кармане Ай да красава, ай да что ж такое, током бьется за раз такая Давайте, ребятки, уже восстановим нашу капсулу Чтобы отремонтировать, просто наводите на подозрительные какие-то разломанные вот такие элементы ваших кораблей, да Ваших капсул и начинайте на правую кнопку мыши ремонтировать Отличненько, капсулы, вы только посмотрите. Вы только, посмотрите вы только посмотрите, а, а, а какая ж красота, а как же красиво все-таки все получилось. Что еще можно отремонтировать? О, рацию давайте тоже отремонтируем. Она будет нужна для приема некоторых квестов, да, некоторых задач второстепенных. И, конечно же, будет выводить нас на важные очень вещи. Оно еще и разговаривает. Отлично. Можно, ребят, сразу же принять аварийный сигнал. Давай-ка при... Давай сразу же примем, что там у нас. Принято. Что-то как-то много. Что-то как-то много часов. 999, это сколько? 9999, что ли, она сказала, часов. Это я всю жизнь буду тут ждать, или сколько это, я не знаю. Ладно, короче, сколько есть, только есть. Давай-ка мы посмотрим, что еще мы можем сейчас э, скрафтить. Я бы, конечно же, еще хотел какой-нибудь фонарик, стекло у меня есть, а вот батареечки нет. Но мы медь нашли, поэтому батарейку скрафтить не проблема практически. Да, и это следующий, ребятки, небольшой лайфхак или же совет от братишки Скретча. Как только у тебя окажутся в твоем инвентаре отработанные батареи, а их можно вытаскивать из каждого инструмента, просто нажав на клавишу R. Не выкидывай их, просто оставив для крафта каких-то более полезных э, штуковин. Так, ну что ж, скрафтили мы, значит, фонарик, или же еще не скрафтили, подожди, нет, еще не скрафтили фонарик мы. Ну, давай, сейчас мы это дело сделаем, да. Фонарик тоже очень полезная штука. И же, или же ножик. Ну, на ножик у меня, в принципе, ресурсы-то всегда найдутся, да. Резину силиконовую мы уже умеем делать, поэтому ножичек мы делаем тоже прямо а, сейчас. Еще что я бы хотел сделать. На так, спай. тихонечко. Чего-чего? А, понятно, ножик, то есть мне оставили... Я вас просто-напросто безмерно благодарю, отлично, что вы мне оставили нож, что бы я делал без нажата. Так, и смотрим из снаряжения, мне потребуется вот такая вот штуковина. Обычный кислородный баллон я бы сейчас сделал, если бы у меня были э, ресурсики, силиконовая резина или же смазка. Давай-ка мы еще с тобой наклепаем силиконовые резины. Но ну, нам, в принципе, сейчас огромных количеств ее и не надо, я думаю, мы большую часть оставим где-нибудь здесь... Так, я все это делаю для того, чтобы... Ну, вот эти грозди семян оставь, пожалуйста, да, они тебе пригодятся, потому что потом надо будет крафтить какие-то более интересные штукенции. И я советую сделать просто-напросто из двух э, гроздей смазочку вот такую вот Смазка интересную. Ага. Незаменима при сборке транспортных аппаратов и силовых установок. Давай-ка еще одну сделаем, да, смазочку. А остальное оставь, просто положи вот сюда, вот чтобы у тебя оно было здесь. До, до лучших времен, как говорится Так, титана мне не хватает Пойдем сбегаем сейчас за титаном И мне все-таки хочется сделать себе какой-нибудь баллончик-то уже покруче Так, не понял, что за ним. А, это вступительная стартовая анимация, когда ты только первый раз выползаешь из капсулы Отлично! Где титан? Мне нужно еще немножко титана Титан можно найти как вот в таких вот скоплениях, да, которые я разламывал до этого вот в таких вот э, в небольших... во и вот в этих вот обломках очень много титана. Да, вот здесь можно найти. Давайте сразу же отсканируем вот это все дело. Это тоже надо отсканировать. Эти кучки известняка разбиваем. Вот, ребятки, титан можно найти вот в таких штуковинах. И вот из этих вот э, остатков от нашего, э, от нашей Авроры тоже, ребятки, можно получить э, титанчик. Пойдем уже сейчас по-быстрому сделаем. Так, секундочку. Гигантские коралловые трубы тоже мы сейчас отсканируем. Очень много уже всяких рецептов мы, смотрите, отсканировали. Очень много информации появляется. Не забывай после каждого сканирования чего-то нового заглядывать в твой кодекс. Там будет очень много интересной информации. Так, ну что, пойдем-ка мы быстренько сейчас плаваем. Все-таки я хочу себе сделать увеличенный баллон. Меня этот категорически не устраивает. Я бы, конечно же, сделал еще какие-нибудь ласты, если это уже возможно. Ну, сейчас посмотрим, что нам наш сборщик-то позволит. Так, смотрим сюда. И видим ласты, две силиконовых резины. А силиконовая резина у меня уже имеется. Берем ее отсюда, делаем себе ласты. Ласты нужны для того, чтобы ускорить нашего персонажа а, на 15% аж целых. Делаем, друзья, ласты, да, незаменимая штукенция. А, пока что... Выдавитель пока что у нас, смотрите... Данные. Чтобы создавать подходящее для окружающей среды снаряжение Ясно Из доступных материалов местного происхождения ну, Принято, что я уже пользуюсь давным-давно изготовителем Я уже так-то пользуюсь ими целые сутки А ты мне только об этом сейчас говоришь Ну иногда, конечно же, этот искусственный интеллект подтормаживает Но это, ребятки, обычное поведение искусственного интеллекта Он всегда подтормаживает Мы опережаем сейчас события Так, ну что ж, давайте смотрим дальше, что можно сделать из главного Также я хотел бы сделать вот такой вот баллон кислородный Который будет позволять нам дышать дольше под водой. Давайте сделаем, пока есть на это ресурсы, да-дам, друзья, отлично. Вы видели, было 45. Осталось 75 запаса кислорода. И это очень-очень, друзья, хорошо. Потому что, ну блин, чем больше у нас кислорода, тем на дольше мы сможем задерживать дыхание под водой. Так, смотрим дальше. Вот, ребятки, добавляется потихонечку. Мы обрастаем амуниции. да. У нас уже есть ласты, у нас есть кислородный баллончик. Осталось дополнить только еще необходимые всякие компоненты. Но это мы в процессе все сделаем. Так, не забываем перерабатывать. Переработка здесь, конечно же, это... А, все, титанчик получаем. Что еще за новый рецепт появился у нас? Кислородный баллон а, повышенной емкости. Ой, тут уже нужна серебряная руда. А вот серебряную руду придется, друзья, поис постараться поискать. Из интересного, что можно еще сделать? Давай посмотрим. Так, а здесь мы посмотрели. Из инструментов я бы, наверное, строитель все-таки сделал. Но стройка, ребята, дело такое. Ну, скорее всего, мы на следующую серию это все оставим. Водостойкий контейнер. В принципе, штука полезная, да, можно складывать всякие интересные вещи, не заходя на вашу базу, да, если вы вдруг исследуете, очень полезен. И еще его полезность в том, что я сейчас продемонстрирую тебе, дорогой мой зритель, да, если ты еще а, не в курсе. Так, у меня тут рыба не протухла, которую я зажарил. Так, приготовленная, разлагающаяся, друзья, рыба. Офигеть, не ешь никогда разложившуюся рыбу, потому что если ты ее съешь, то тебе будет очень а, хреново. Вот Ты посмотри, как сильно она обезвоживает, аж минус 10, поэтому выкидывай смело ее и не задумывайся Все, ребят, вся рыба разложилась Она нам ничего не добавляет дырохвост тоже, и плюс пескун тоже, ребятки, а, не стесняйся выбрасывай, потому что рыба здесь будет просто-напросто дохренища, она сама будет вокруг тебя виться, вокруг тебя плавать, поэтому выкидывай, по, по крайней мере, я думаю, что если ты здесь ее выкинешь, да, наверное, сюда потом приплывет какая-нибудь еще рыбка, а, полакомится остатками своих а, собратьев, да, это же все-таки животные, ребятки, мир подводный, я думаю, тут все жрут а, всех, поэтому нормальное явление, выкидывайте, будет как, знаете, прикорм, Возле вашей базы, чтобы к вам сюда приплыло еще больше э, рыба. А для того, чтобы восстановить сейчас показатели, давай мы с тобой поохотимся на проплывающих мимо пескунчиков. Иди сюда, пескунчик, пескунчик, иди сюда. И Я хочу тебя отведать. Я хочу твои плавники и твой глазик насадить на свой шарф. Так стоять! Стой! Так а смотри, какой он резкий, а. Ты смотри, как он удирает, а улепетывает просто с дикой скоростью. Как мне тебя отсканировать-то? Это, ребята, еще при условии того, что я в скоростных ластах, которые ускоряют вроде бы как меня, но, блин, что-то как-то э, в сравнении с этими пискунами кажется, что я стою на месте. Вот они деру, конечно, дают. О, вот это прикольный выступ, и я помню, что здесь где-то должна быть дырочка. Да-да-да, эти наросты, они растут на гигантских кораллах. Где-то здесь под землей есть огромный коралл, по которому стоит проплыть. Вот он, похоже, да, вот, похоже, его вход. Или нет, или нет, ребятки, я ошибся. Я-то думал, это тот огромный коралл. Так, что здесь... Ребят, не стесняйтесь, исследуйте вот эти вот, а, морской глайдер, офигеть просто, нифига себе, он здесь зачесался, одна часть из двух уже имеется. Ищите, ребят, чертежи, это все, весь геймплей, да, основанный в этой игрушечке, завязывается на том, что вы должны искать необходимые чертежи, фрагменты и прочее, чтобы обустраивать свое жилище, обеспечивать себя более комфортными условиями. Офигеть, какая рыба резкая, не могу никак угнаться. Так, у нас есть фонарик уже, давай-ка мы сейчас в эту пещерку с тобой заглянем, уже с фонарем. Как же хорошо, мне нравится этот фонарь, черт возьми, смотри, как он сильно светит, Отличненько. теперь исследовать пещеры будет гораздо веселее, что у нас там такое, да что ж такое, это опять, а это опять это рыбка, а? это опять эта дикая рыбка, она гонится за мной, как от нее удрать-то не знаю, я бомбанула, бомбанула, но все мимо. Я мастер уклонения просто уже. Так, пойдем-ка посмотрим. Не просто так там была эта рыбка. Она здесь, скорее всего, охраняла что-то важное. Блин, кислород заканчивается. Кислород, ребятки, заканчивается. А я где-то на дне вообще морском плаваю. Потону сейчас, потону, друзья, 20 метров, ноль, я потону, ребятки, нет же, нет, все, успел, да, ребятки, если у вас ноль на кислороде, на вашей шкале кислорода, есть шанс, что вы еще всплывете, поэтому старайтесь, боритесь, ребятки, за жизнь, цепляйтесь, и вы все-таки будете а, жить, фактор выживания, ребятки, должен а, работать, так, ну что ж, ладненько, я смотрю, у нас тут темнеет уже, не понял. Еще что-то, там проблемы какие-то? Проблема у нас, друзья. Хорошо, продолжает. Да, друзья, нас тут постоянно пугают тем, что сейчас бомбанет очень жестко. Оно, ребят, действительно бомбанет жестко. А, вам нужно как следует хотя бы стартово подготовиться до, до этого момента и ждать. А, взрыва, да, красиво здесь, конечно же Очень красиво, ребят, чем мне нравится Сабнатика Тем, что здесь можно наслаждаться Кайфовать вот от этих вот а, Подводных офигенных пейзажей То есть здесь поистине красиво, даже ночью А с фонариком теперь вообще интереснее Плавать даже ночью стало, вы посмотрите Да, можем теперь исследовать Нон-стопом, да, не отрываясь Ох, это что такое? Это кто такой пузатый? Здорово! Здорово, странный чувачок! Нифига себе, видали, каких можно здесь странных созданий найти? Он плюется вот этими газовыми штуковинами. Они очень болезненны. Если, если плавать в этих парах, да, они могут наносить вам определенный урон. Блин, да что ж такое, я на глубину второй раз заплываю, и у меня заканчивается кислород, ребят. Второй раз чуть я кони не откинул. Надо быть повнимательней Это я еще играю на более-менее нормальном уровне а, сложности Так, ну что ж, пойдем в нашу капсулу уже Что-нибудь произведем Да-да-да, еще что-нибудь важное и будем уже делать какие-то определенные э, выводы. Ну, я, ребят, сказал, за что мне нравится Сабнатика. Это за ее неповторимый мир, да, открытый. И такого мира не было ни в одной игре. И вот уже несколько лет она радует меня вот чисто своим вот этим геймдизайном. То есть офигенная идея, конечно же, мне нравится. Она очень на неизвестной планете. Исследования производить, да, и в глубинах это просто-напросто шикарные условия а, для выживания. Да, какие они на самом деле шикарные. Они очень хардовые, на самом деле, да, как по мне. Ну, надо к ним приспосабливаться. Как только ты приспошу... приспособишься, проблем с выживанием у тебя, конечно же, а, не будет так. Ну что ж, друзья, пришло время сделать небольшие выводы. Игрушечка с сабнатика мне, конечно же, нравится. И я, как поклонник жанра выживалочек, обожаю ее просто-напросто до глубины а, души. И по 10-бальной шкале я влепил этой игрушечке 9 из 10 возможных баллов. Ну, потому что реально, ребятки, ничего подобного в мире игростроя еще не придумали. Да, есть много выживалок разных, разнообразных. Но такого уровня выживалок, как Сабнатика, нет. Я, естественно, как фанат этой игрушечки, да, с нетерпением жду выхода продолжения. Это Беллоу Зиру, как оно называется, да-да-да. Мне хочется, конечно же, ее поюзать. В ближайшее время, время она выйдет, следи за событиями на моем канале. И я тебя, конечно же, не разочарую, продемонстрирую и Сабнатику Беллоу Зиру в том э -э числе. Ну, кстати, у меня уже видосы по демо-версиям Беллоу Зиру есть на моем канале. Да, ищи все в плейлистах, ты найдешь. Ну, а что ты зритель, думаешь по поводу сабнатики? Пиши, пожалуйста, свои размышления и свои мысли по этому э, поводу. Мы с тобой непременно все детально обсудим. Ну и по традиции давай наберем на это видео хотя бы 100 лайкосиков и братишка Скретч продолжит серию прохождений и выживаний по сюжеточке. Пробежимся до да, всего до самого конца, но нужно, ребятки, 100 лайкосиков. Тебе, зритель, совершенно ничего не стоит, а мне офигеть, какая поддержка. Поэтому, ребятки, прожимайте лайкосики, будет дальше прохождение. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. все приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.